Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ, это очередной выпуск из Кера, на этом объекте мы строим цокольный этаж и в прошлом видео мы показывали этап, когда мы завершили бетонирование плиты перекрытия, на которой мы сейчас стоим, это было в январе после этого были сильные морозы, снегопады мы решили стройку приостановить временно и сейчас уже лед сошел на улице положительная температура поэтому решили вернуться на эту стройку и завершить ее значит на данный момент мы уже провели работы по устройству гидроизоляции стен и утеплению стен и сейчас занимаемся доведением монолитных конструкций до уже нормативных до но в целом наводим порядок и готовим объект к сдаче Сам цокольный этаж, если помните, на первых видео мы показывали, как мы проводили гидроизоляцию подошвы фундамента То есть залита у нас подбетонка, по всей подбетонке направлена гидроизоляция Далее мы залили саму монолитную коробку И после этого как раз мы провели гидроизоляцию стен цокольного этажа Путем наплавления Технониколь, техноэласт Гидроизоляции Технология производства работ заключается в том Что мы сначала подготовили Стены к наплавлению То есть нанесли битумный праймер После этого наплавили гидроизоляцию Спаяли ее с гидроизоляцией Которая идет по подошве фундамента Вот здесь можно обратить внимание Есть напуск Как раз гидроизоляции Которая идет по стене на стену Вот, вот это вот Черная полоска, она идет у нас от земли, вся спаянная. Ну, то есть, таким образом мы получили э, такой герметичный пакет, в котором находится эта монолитная конструкция. И после этого провели э, работы по утеплению первого слоя ЭППС. Здесь утепление стены 100 миллиметров, пеноплекс комфорт и после этого еще планируем на надземных частях провести второй слой утепления то есть толщина утепления в этой зоне будет 200 мм утепление слегка излишне но в целом так как это цокольный этаж и он с одной стороны у нас полностью заглублен в землю а с другой стороны практически полностью находится на поверхности для того чтобы само помещение у нас было теплым приняли решение что все таки конструкции которые выходят над землей будут утепляться утеплителем толщиной 200 мм соответственно после завершения утепления мы сейчас приступили к устранению э, замечаний ввиду того что бетонирование проводилось в зимний период э, было достаточно холодно и трудоемко э, проводить Именно бетонной работы и по заглаживанию конструкции Здесь есть ну, несколько замечаний в плане вот таких вот э, ребристых оснований после рейки Так как ребята торопились, потому что когда бетонировали вот это перекрытие на улице было в районе минус 12 примерно погода, насколько я помню Ну для того, чтобы быстро уложить, немножко поторопились В итоге получили вот такую не совсем качественную поверхность В итоге сейчас вот завезли на стройплощадку шлифовальную машину и вот ребята шлифуют. Здесь уже конструкция подготовлена. У нас осталось вот это перекрытие выгнать. И есть еще несколько моментов по стенам. Ну, в зоне лестницы в порядок привести ну конструкции. Собственно, сейчас этим занимаемся. Планируем эти работы там, в течение трех дней завершить и уже... Подготовить объект полноценно к сдаче. Здесь, если посмотреть, можно увидеть, что у нас наш стокольный этаж оголен до основания. Она у нас осталась пазуха между э, фундаментом и местным участком. Вот эту пазуху сейчас тоже необходимо нам отсыпать. Ввиду того, что здесь стесненные условия, техника уже у нас сюда не подберется. Будем эту работу, соответственно, производить вручную. Если помните, на первых видео мы показывали, что здесь при выборке грунта, ну, обнаружен достаточно... Достаточного качества песок Поэтому мы решили его на участке оставить Складировали его в двух местах Где это было возможно За фундаментом между забором И нашим цокольным этажом И с фасадной стороны Соответственно тот грунт мы скоро будем обратно В траншею укладывать И уплотнять Вот этот грунт который спереди находится Он частично распланируется в этой зоне И уже будем его поднимать В заднюю часть Мы получим экономию на обратной отсыпке что радует и нас и заказчика Сейчас мы находимся на верхнем ярусе перекрытия Здесь уже на этом пятне будет строиться дом Это по сути уровень пола Вот в этой зоне дома И есть две лестницы Одна лестница у нас спускается на пониженный ярус Это такой такой промежуточный этаж Здесь будет это сделано для того, чтобы плавно примкнуть к существующему дому У нас есть там такая же лестница Она состоит из четырех ступеней, как и эта лестница Соответственно из дома мы поднимаемся по четырем ступеням Попадаем в вот это промежуточное пространство Здесь за синим тентом выполнена чаша бассейна Здесь планируется скиммерный бассейн г-образной формы у него дно, можно увидеть, что водичка, допустим, сюда вот стекла, а там сухо, потому что дно выполнено сразу с уклоном В целом, чаша у нас здесь есть, выполнен у нас температурный шов, который обрамляет всю чашу э, и ну, создает вот этот зазор между фундаментом и э, чашей бассейна это делается для того, чтобы э, все-таки бассейн будет э, ну во-первых, на него будут э, определенные динамические нагрузки попадать во-вторых, он будет э, нагреваться от воды и есть некое температурное расширение, которое необходимо компенсировать вот такими мягкими вкладышами для того, чтобы не было в целом трещин на конструкциях значит, если посмотреть вот в это место можно увидеть, что Здесь груд у нас находится практически на уровне вот этого этажа, как раз, но об этом мы изначально говорили, что цокольный этаж находится на склоне и вот здесь мы, можно сказать, с земли, с земли сразу попадаем на наш этаж, а там уже, ну то есть, этаж уходит здесь полностью под землю, а вот уже со стороны дороги и где вот основной лицевой фасад там, Цокольный этаж практически полностью находится над землей. Здесь как раз вот мы сейчас находимся на промежуточном этаже между основным, между существующим домом и домом, который планируется здесь строиться. Здесь у нас выполнена еще одна лестница, по которой мы можем уже подняться в дом. Также здесь присутствует лестница, по которой можно спуститься уже в сам цокольный этаж из дома. Ну, не надо обходить с Здесь есть вот такое пространство. Сейчас предлагаю спуститься вниз, посмотреть, что здесь и как. Ну, в процессе вот бетонирования вот зимой э, выдавило вот здесь опалубку у нас. Ну, такой момент, ребята, сейчас его отбойником подравнивают, потом его отшлифуют алмазными чашками и уже рем составом протянут. Ну, такие ситуации у нас иногда случаются, конечно, мы стараемся их избегать, но тем не менее вот такие моменты есть. Э, ну, боремся с ними. В целом, по итогу, когда будем сдавать заказчику, конечно, этого мы сдавать не будем. Здесь уже практически помещение готово к сдаче. Швы от опалубки, ребята, прошли, подшлифовали. Отверстия оттяг прошли, составом покрыли. На полу еще до конца оттаял лед, его еще ну, должны, он должен дотаять. И здесь уже под метлу наведем порядок. Это основное помещение в сокольном этаже, самое большое. Здесь есть три помещения справа, в которые можно перейти. Насколько я помню, здесь планируется некая парная. А вот в той части у нас уже находится чаша, и по ней можно выйти на улицу. Здесь в перспективе станет окно, и вот помещение практически полностью, полноценно жилое здесь получается. В процессе разработки проекта с заказчиком согласовали устройство проходных отверстий, их здесь ну, в различных помещениях э, предусмотрено несколько штук, э, часть задач это вентиляция помещения здесь будет располагаться или дымоходов часть это отверстие для проходки инженерных коммуникаций таких как канализация водоснабжение электроснабжение где-то вентиляционные установки будут стоять которые также будут собирать воздух и отводить или наоборот его закачивать собственно это все делается на этапе разработки конструктивного раздела эти моменты учитываются но вот в данном проекте они реализованы таким образом в целом, про отверстия, опять же, ничего страшного, если вы даже где-то на этапе проекта забыли что-то, или в процессе стройки вам пришла идея о том, что какие-то сети лучше бы добавить или где-то канал подвинуть. Ну, ничего криминального в этом нет. Можно вызвать бурильщика с алмазными коронками, которые уже насверлит необходимое, отвер... необходимое количество отверстий нужных диаметров. Это не дорогостоящая операция. Зачастую, ну это часто где применяется, потому что, повторюсь, на этапе конструктива Человек еще не побывал в помещении Возникают различные идеи, которые надо реализовывать Я думаю, мы заедем на этот объект еще раз, когда уже ребята наведут тут полный порядок Произведут отсыпку, отшлифуют неровности, которые есть на поверхности И уже заедем, снимем готовую конструкцию Надеюсь, заказчика все устроит На сегодня все Спасибо всем, с вами был Марат Фундамент СПБ, пока